Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте Нижелательский Федеральный Союз. Да, пожалуйста. Здесь, да, здесь. Да. здесь я могу получить консультацию в материнском капитале. Так. У вас есть сертификат? Да, есть сертификат. Да, нажимаем за 2 вот и купить дом у родителей. Это возможно? Да, конечно, возможно. Что для этого нужно? Скажите, пожалуйста, как пройдет все? Сначала вы собираете пакет документов. который я вам сейчас отпечатаю там с тобой, Мы его рассматриваем в течение одного дня, получаем положительный ответ, назначаем дату сделки и переводим в средства средство. очень совершения... просто. Да, все очень просто. У нас проходит акция на нашем сайте, почитайте. Участвуйте в ней, конечно, вернем вам обязательно какой то Что ж, спасибо. Что ж, условия меня полностью устроили. Пойду собирать документы. И обращайтесь в Межрозовский Литный Союз. Здесь вам помогут.